Так, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Алексей Болг в проекте ⁇ Лысый кот ⁇ Трансляция ведется на YouTube и в Фейсбуке. Сегодня у нас пятница. Дневной эфир. Дневной эфир. Ну, потому что в субботу-воскресенье я буду трудиться и э, по названию ребят по названию сегодня что там у Хохлов?» что там у хохло, э, есть что сказать да есть э, по поводу чего поведать свои умозаключения но ну, начнем прежде всего с э, такого эмоционального, я бы сказал, выступления Вячеслава Мальцева по поводу там определенных моментов. Привет, Юля, определенных моментов. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Значит, ну во-первых, я уважаю Мальцева, да, знаю ее по эфирам еще. С 2013 года. Вот, э, с моим сыном мы на, на подготовке вели программу «Отец и сын». Такой в, в аудио формате. И э, что, я, что я хочу сказать и вообще обратиться к Вячеславу, к его сторонникам и противникам. Что я думаю по этому поводу. Я уже неоднократно говорил о том, что Слава может поступить как, поступать, как ему хочется. Да? Вообще для человека главное он сам и его э близкие. Да? Э -э то, что он бьется э за какое-то понимание своих идей, именно выходя каждый день в эфир. Я вам серьезно скажу, что это достаточно тяжело. Да, это затягивает, но это достаточно тяжело, потому что через себя нужно пропускать очень много информации, да, и по крайней мере делать какие-то свои, значит, умозаключения, какие-то свои мысли выдавать и так далее, и так далее. То есть достаточно напряженная, напряженная эта работа. Я сам по себе знаю. Вот, и, и я э, не на каплю даже уважения не потерял бы, если Мальцев, значит, уехав во Францию, да, прекратил все эти ежедневные выступления, значит, и прекратил вести какую-либо работу публичную. Я бы его понял и также аплодировал и не не, не как бы... Коля привет, никак бы, э, значит, не э, высказывался его адрес, что там он, короче, там предал кого-то и так далее, и так далее. Вот. <клышка> то есть, ну и что, что я могу сказать еще, то что э, очень все Вячеслав принимает э, близко к сердцу. Это очевидно, и э, человек, он самолюбивый, да, ему очень тяжело признавать свои ошибки. Это понятно, это в его характере, тот, кто э, давненько, значит, смотрит его, прекрасно, прекрасно это понимает, и для меня это как бы очевидно. Это должно было случиться, это должно было случиться. Вот, и... Еще одна вещь, да, Эдик Бабаржанян, кстати сказать, как бы я к нему не относился, да, как бы я там его не критиковал, его там э, поведение и так далее, и так далее, очень четко сформулировал именно то, именно то, чего мне, по крайней мере, не хватало, да, я не мог сформулировать это. Э, на самом-то деле, на самом-то деле, э, Мальцев, Мальцев, единственный человек да который э, имеет такую способность смотреть в будущее пускай корявенько да пускай где то он ошибается но он смотрит в будущее единственное что меня в нем привлекает смотрит в будущее и единственный человек единственный повторяю по крайней мере э, значит в такой Массе тех людей, которые себя позиционируют каким-то сопротивлением режиму Путина, говорит о деньгах. Для меня это самое главное. То есть нужно признать себе, да, что на самом-то деле, самое главное в нашей жизни, значит, рецепт нашего благо благополучия нашего благоденствия какого-то, это финансы. И он об этом говорит. И мне это, честное слово, мне это прям нормально так, да. То есть я всегда говорю, что деньги это э, главная составляющая. Другие не говорят. Ни Навальный не говорит, и ни еще кто-то не говорит. Естественно, слайд было обидно. Естественно, слайд было обидно а, то, что Значит, люди говорят какие-то идеи народовластия, да, прямой демократии выдвигают и не упоминают его. Скажу, скажу, что сегодня что меня и подвигло в принципе выйти, значит, в дневной эфир. Скажу то, что по болгарскому телевидению одному из независимых каналов прошел значит эфир да прошел эфир, вернее репортаж по поводу выборов в украине что да. там у хохол о володе зеленском о володе Зеленском, значит репортаж без всяких фанаберий да без всяких придумок Типа того, что Зеленский там, короче, этот самый рептилоид там и так далее, и так далее. Но сегодня еще поговорим mm -hmm. практически всю правду о нем. Ну, то, что известно в открытом доступе, да, сказали, сказали uh, и сказали о народовластии. То есть по болгарскому каналу сказали о прямой демократии. Вот. И я вот, так скажем, метался, да, по кухне, и не, не, мне показалось, что там помянули Мальцеву, да? не знаю, не знаю, я вот искал что-то репортаж, но он новый, видно, еще не выложили. Если найду, я выложу на фейсбуке, да, ссылочку дам на этот репортаж. Вот, и это хорошо, ребят. И это хорошо, это прекрасно. Так, ну, я не смотрю Алексей Эдика по той основной причине, что просто-напросто действительно времени нет, если всех смотреть, ну, башка треснет, и как бы я, я, я стараюсь. Да, кстати, я написал Мальцеву в личку, что он там предложил раскручивать новый ресурс, вот, не на YouTube, я предложил свои услуги, о чем заявляю, ну, ведь ведущего, да, там, делать какую-то свою авторскую программу, пускай не часто, но в этом я его поддержу, в этом я его поддержу, финансово я ему не могу помочь, так как сам, как говорит, своей головой, руками добываю средства, вот, но э, все, что от меня зависит, и если я буду востребован, э, значит, каналу Мальцева, я предложил свои услуги. Не знаю, как это отразится. Ну, нет, нет, ну, чушь, э, я не ищу, ребят, опять повторюсь, не ищу я известности, да, мне достаточно вас. Кто меня там смотрит в Фейсбуке, кто общается со мной, кто в Ютьюбе там э, 300. С там 50 что ли, человек, я не, я не помню уже сколько подписчиков, недостаточно этих людей. Вот. Я не, не вижу себя там в, во власти и так далее. Я просто-напросто анархист и противник. Заметьте, убрал я из своего значит, политического ориентирования слово националист. Потому что на самом деле наверное нет. Наверное нет. Анархист – это противник государства и вообще существующего государственного строя, я себя так вот ощущаю и позиционирую, да, вот.